Всем привет, ребята, с вами снова Ваня, и сегодня я вам покажу, как установить красивый рабочий стол. Кто не знал, у меня есть э, Steam-аккаунт, э, ссылка в описании, заходите, я буду очень сильно рад. Ну, ладно, давайте приступим. Вот, э, я специально для вас на Google Диск залил файл. Э, нажимайте DeskCopt, ну, я, наж, я не нажимаю, вот, короче, смотрите, я выкидаю ссылочку на вот этот файл, вот это, на эти файлы, вы берете, на, нажимаете на... Левую кнопку мыши. Именно на левую кнопку мыши. Вот сюда нажимаете, выделяете все. И по любому файлу, вот так выделяете, и по любому файлу, получается, тыкаете. Выделяем. Тыкаем. Скачать. Ждем, пока оно скачается. У вас тут вылезет, но у меня не вылезло. Ну, можно еще раз нажать, как бы тут ничего страшного нажимаете если у вас два качается просто нажимаете вот сюда и все еще раз нажимаете на крестик все вернусь когда все скачается вернусь когда все скачается уже скачалось заходите и у вас получается у кого какой браузер вот тут должно качаться у меня уже начинается когда скачается когда скачается я вернусь ну, можно. Ну, у меня тут уже скачано, да. Ну ладно, ничего страшного, я еще раз скачаю. Когда скачается, я. Не, не найдется все-таки, да. Ну ладно, ничего страшного. Ладно, вернусь, когда все скачается. Уже все скачалось. А еще скажу, обязательно выключайте антивирусник, когда установлю. Потому что тут никаких вирусов нету, просто.. ну... Программа может подумать, э, ну, как бы, Windows думает, что это все какие-то вирусы. Короче, вы меня поняли, наверное. Вот. Отключаем. Отключили мы, да? Потом запускаем. И у вас тут есть файлы. Я оставлю по ссылке в описании эти. Как они называются? Ссылку на WinRar. Кому надо, кому не надо, э, скачайте. Uh, это самое главное. Дальше. Что? Вот есть какие-то файлы, да? Не знаю. Для начала. Закусайте RainMeter. Окей. Okay. Выбирайте именно с, ну, вот это, не портативное вот это. Uh, обзор. И выбирайте. Тут получается качайте в документы. Потому что, ну, лучше в документы все-таки качать. Ну, там удобнее и удобнее найти. Нажимаем этот компьютер и выбираем документы. Окей. Okay. Установить. Uh, тут выбирайте галочку, чтобы не нагрузила систему не нагружала систему, потому что оно так будет нагружать. Э, вот тут да, нажимаем и ждем, готово, э, готово, готово, готово. И тут э, по, по этим, по штучкам нажимаем, получается правой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши. Вот э, именно правой кнопкой мыши вот так нажимаем. Вот у нас есть получается штучка там да? именно правой кнопкой, не левой. Я надеюсь, вы это запомнили. Вот, э, дальше открываем первый файл, потом опять, потом у вас получается тут есть Forest, а в другом э, архиве у нас получается есть э, штучки, но качайте, получается скинсы вот эти, уберете, выделяете скинс, Ctrl-C, э, заходите получается в документы, Rain Matter, скинс, э, и вот сюда вставляете, вставить. Все, закрываем. Теперь заходим в Rainmetter, он у вас тут по стрелочке внизу. По стрелочке внизу. Вот так нажимаете и два раза тыкаем. Все, нажимаем обновить все. Обновить все. И у вас открывается туда, да? Окей. Все. Дальше обс обстоит ситуация, чтобы выбрать обои. Обои вообще выбираются. Тут есть форест, вот такой вот прикольненький. Ну, кому надо. А в другой штучке, получается, там, где. Другая штучка. Вот. Э, нажимаете вот так, выбираете этот файл. И тут тоже есть. Э, нажимаете сюда. И вот. Тут там бэ, бэкграунд есть. Бэкграунд. Фон. Вот. Э, тут, получается, ну, кому надо, кому не надо, как выбирайте. Как, я еще в описании оставлю ссылочку на другие фоны. Вот. Персонализация. Правой кнопкой мыши персонализация. Обзор рабочий стол, рабочий стол, рабочий стол и бэкграунд, все, э -э, выбор папки, все, у вас поставился фон, дальше заходите в Rainmeter, опять как я вам показывал, э -э, ну и для начала вы скажете, а как убрать эти значки, а очень просто нажимайте по рабочему столу правой кнопкой мыши, вид, вид, и тут есть отображать э -э, значки на рабочем столе, выключайте, все. Рабочих значков так и не было. Все. А вы в любой момент можете также самое сделать и поставить галочку. Дальше. А тут у нас получается есть такая штучка прикольненькая. Вот. Выбираете ее и ставите. Все. А дальше, чтобы убрать эту штуку, потому что она мешает, выбираете, получается, правой кнопкой мыши по штучке вот этой и выбираете. И тут выбираете, получается, вверху, вверху. И тут еще надо выбрать сверху штучку, сверху, ну тут ничего не ставите, вот тут -то есть получается штучка, вот, ее надо поставить галочку. Все, она скрывает автоматически, все, идеально все получилось. Дальше RainMatter, и тут, получается, у нас есть визуализатор. Ставьте первый визуализатор, ставьте его над вот этой панелькой, потому что это будет очень сильно красиво смотреться. Так, второе у нас э, Time, Data. Дату поставьте внизу сбоку, потому что видите, как оно тут некрасиво смотрится, а как тут смотрится идеально, вы можете в любой момент посмотреть в левый, нижний, э, в левый, в левый бок нижний, и увидеть дату. Время э, ставьте туда же. Потому что как оно тут смотрится, а как оно тут смотрится. Потрясающая просто. Офигенно, да? А, так, дальше у нас получается. Веса. Погода. Ставьте ее э, тоже туда тоже туда ее ставьте, потому что оно также самое красиво смотрится. потом что э, у нас там синк инфо это наушники вы скажете что с ними делать они а фига они не работают выбрасывайте их нафиг. А, так дальше и устро. и устро. Э, тут можете поэкспериментировать вот это можете поставить но не советую оно будет нагружать всю систему а, тут Google тоже не советую ставить потому что оно тоже ничего не делает вот Потом а, у нас получается самая главная заключительная часть. Заходите обратно в тот архив, в тот архив, который мы качали, получается. Заходим в этот архив. Потом а, вот этот второй файл сверху. Запускаете вот так вот. И тут у нас, получается, скин, и вот эти файлы, вот эти файлы, надо перетащить в документы. В документы. Именно в документы, куда мы, получается, перетаскивали прошлые скины. А, ну. Кто хочет там есть визуализатор и дата ну и эти как его. ну сейчас увидите короче в течение видео я вам покажу вот кто не поймет по видео ссылка в описании на мой дискорд. я вам все покажу объясню а, так все скачали Запуск... запускаем запускаем опять ренметр запускаем Так же само а, запускаем ренметр швыгает так о все а, обновить все нажимаем обновить все обновить все все. Тут у нас получается есть layer One. Оно ничего не делает, оно просто за гору получается файл опускает. Не советую, просто нажимаете отключить. Так, дальше. Визуализатор. Визуализатор. А, тоже некрасивая фигня, какая-то, не знаю, кому это нравится, но мне не нравится. Его тут можно настроить, как бы тут э, ну, settings есть. Вы закрываете, и все. У вас получается обалденный, крутецкий, самое главное, потрясающий рабочий стол Кому понравилось это видео, всем э, Ну, ссылка в описании на мою соцсети. Это как Steam, Instagram, VK, э, Discord, э, ну, кто не понял, по видео, я вам покажу все. Всем удачи и всем пока-пока.